Я вроде бы нормально чувствовала, а повела мужа на диспансеризацию, думаю, ну и сама заодно. А померила анализ крови, показал повышенный сахар. И ну, я думаю, ну не может быть, я вроде бы нормально себя чувствую. Но, Короче говоря, я стала чувствовать, что меня разносят. Я носила долго, 46 размер, потом смотрю, мне 48 уже надо, потом и 48 стал маленьким уже я уже в панике думаю нет я не могу себе такое позволить и здесь вот только Александровна мне познакомила с окном и я взяла несколько флакончиков и вот эти, можно сказать, волшебные капли. Видите, я опять вернулась через некоторое время в свой 46-й размер. А самое главное, конечно, даже не это, а то, что я чувствовала себя вообще прекрасно. Столько энергии, просто носился бы столько дел за день можешь переделать, делать, хотя все пенсионеры говорят, времени не хватает, вроде бы только встала уже вечер, не успел ничего сделать, а тут ну, просто столько энергии в тебя, и думаешь, ну действительно, откуда, откуда это бы все взялось? Сахар у меня ну, в пределах нормы, я считаю. Биологический возраст 49 лет, хотя я чувствую себя еще вроде моложе, вот. и какие еще результаты? Ну, был такой случай, что нечаянно упала и пришлось, ну, короче говоря, сломала ногу, но я в гипсе ходила всего один месяц, и только мне сняли гипс, я пошла без костылей, без палочки, вот сразу встала и пошла, как только мне сняли гипс. То есть в других случаях это бы длилось не один месяц. А здесь у меня все вот закончилось только одним месяцем. Но муж у меня очень неверующий во все, но я ему в тихушку подливаю. Вот. И потом я у него спросила, как самочувствие. Я говорю, как у тебя шум в голове? А он говорит, да вроде бы уже и нет. Но я ему не стала говорить, но думаю, буду капать дальше. Пусть он не знает, но пусть ему будет лучше.